За эти три дня они нас так погрузили во все, то есть помимо того, что мы там навыки какие-то получили или еще что-то, но это все было преподнесено так, то есть теория переплеталась с практикой, но все это было в игровой форме. В Три дня погружения, мозг в такой мозговой штурм, это круто. Хочется. Приехать быстрее домой, быстрее начать это все реализовывать. Но самое смешное, я вот никогда не думала, что я буду играть как ребенок. Представляете, а нас погрузили в игру, и мы с таким азартом, с таким интересом выполняем все задания. То есть мы играем, у нас появляется какой-то такой ажиотаж, быстрее, быстрее что-то сделать, Посмотрите, Мы теперь знаем, что из чего вытекает, как оно должно структурировано идти, что, зачем, какая последовательность. Точно, методы формы. Это мы тоже все прошли, это мы все знаем.